Здравствуйте, вы смотрите Амперметр, и сегодня я вам расскажу об очередной модернизации зарядных комплексов Автоэнтерпрайз. Эволюция зарядных станций для электромобилей наглядно представлена на парковке компании. В глубокой древности, лет 6 назад, для электрокаров была доступна только зарядка переменным током. Да и тех электрокаров было. Стараниями Автоэнтерпрайз и других организаций, что занимаются импортом авто, число машин на батарейках неуклонно росло. Потому появилась потребность в быстрых зарядных станциях. Первые зарядки с коннектором Чадема, скоростные, которые устанавливала компания, были производства китайского, печально известный СИТЭК. Ну а скажем мягко, как в этих изделий есть видео на нашем канале, рекомендую ознакомиться. Скажу коротко, подобные станции, которые сегодня работают, от СИТЭК имеют только корпус. Ну, потому, собственно, и работают, что начинка полностью другая. Чтобы не наступать больше на такие грабли, компания Auto Enterprise освоила полный цикл производства собственных продуктов. От разработки до воплощения в конечный продукт. Вот такой зарядный комплекс стал первой полностью собственной продукцией. Следующей ступенью стал х комплекс удачная конструкция которого относительно доступная цена, сделали эту зарядную станцию самым популярным продуктом компании. Дальнейшее развитие мощных скоростных зарядок компании «Автоэнтерпрайз» приняло несколько иной вид. К-комплекс. Но вернемся к комплексу к на протяжении двух лет конструкция его постоянно изменялась и сегодня изменилось настолько что при той же внешности внутри все совершенно по-другому ну и название сменилось теперь это волк WoW комплекс впрочем название это последнее что интересует клиентов главное скрыто под крышкой а снаружи 5 коннекторов с которыми придется иметь дело потребителям помимо двух коннекторов для переменного тока j 1772 и манахис Волл-комплекс оснащен тремя коннекторами для быстрой зарядки постоянным током. Чадема, CCS Combo 1 и CCS Combo 2. Таким набором удивить трудновато, но смотрим на цифры. На каждом из этих коннекторов до 200 ампер постоянного тока или, чтобы понятнее, до 60 кВт мощности. Мало того, одновременно с любым из коннекторов CCS может использоваться и CHAdeMO. Таким образом, суммарная мощность, выдаваемая обновленным вол комплексом только по постоянному току достигает 120 кВт. За счет чего такой прогресс? Да за счет той же модернизации и оптимизации конструкции. Инженеры компании AutoEnterprise полностью переработали компоновку и элементную базу зарядного комплекса. На смену трем силовым модулям по 20 кВт каждый в относительно компактный корпус удалось поместить 4 30-киловаттных модуля. Силовой модуль – это внутренний блок зарядной станции, преобразующий переменный ток сети в постоянный ток для зарядки аккумулятора электромобиля. Кстати, новые силовые модули, используемые в Волл-комплексе, разработаны специально для Автоэнтерпрайз. Они крупнее предыдущей версии, потому управляющую электронику пришлось немного сдвинуть в сторону. И все это без ущерба эргономики зарядной станции. В итоге получилась мощная универсальная зарядная станция, на которой одновременно могут заряжаться 4 автомобиля. Два на коннекторах переменного тока и два постоянным. Никуда не делось и главное преимущество продукции компании «Автоэнтерпрайз» – низкая цена относительно конкурентов при высочайшем качестве. Есть вопросы по Волл Комплексу? Заходите на наш сайт, ну или обращайтесь по телефону.